Проанонсировал новый сервис для того, чтобы сократить, наверное, бумажный документооборот. Ну и суть этого сервиса такая, оплачиваешь. Ну я так понял, пока только Монобанк и Приватбанк. Почему эти два банка, я думаю, вы сами догадаетесь. В общем, оплачиваешь с помощью этих двух банков. Не пойму, почему еще хотя бы Сбербанк, а банк который не добавить. Вот чтобы это работало еще больше на государство. Ну, такое дело. В общем, оплачиваешь, потом не носишь квитанцию с собой, а просто даешь код этой квитанции. Вот, и государственный чиновник, госслужащий, или тот человек, который принимает у вас документы с подтверждением оплаты, вводит этот код, ну, якобы проверяет потом оплату. Почему бы это как-то не замкнуть на сервисе в, полном, в полной мере, чтобы, если я заказываю, к примеру, вот выдачу паспорта, к примеру, если я платил, то почему бы не сделать в том сервисе, где, через который потом выдается этот документ, что оплата получена или ну, как-то так. Зачем все равно вот, привязка к каким-то вот действиям с квитанциями, кодами теперь в общем, непонятно, что вы с бумажными квитанциями, как теперь быть. Ну, в принципе, там на ней должен быть какой-то код. Ну, в общем, больше запутали. Больше запутали. Что вы думаете по этому поводу, кстати?